Надо было лодки сюда тащить, да? Вот. Надо было лодки сюда, сюда тащить. Отсюда распускаться. Да? Ну да? не вон чай выше тебя. Маленький. А ты смотри, вырос ли за последние дни вообще? Да, в своих глазах. Спасибо. Так, молочь. <смех> вы чё пошли то? А вы чё пусты то, брат? А? Ой, Ой, как с вами тяжело Камированные коктейли. У меня есть более верно. Ага. Учись запрыгнул но будем так точно не знаю не знаю Сейчас Самая О, большая, самая не большая. Миши, торопись не Веди сюда. Попитку не давай. Сюда, сюда, сюда, сюда. Давай, давай, давай, давай, давай. Ничего, ничего, ничего, ничего. Нет, нет, нет. Тихо, тихо, немножко держу. Опа! Внизу! Не пора! Я же тебе говорю, что я тебе покажу, где твоя щука под кустом. Кто никогда не радовался? Ты что таких бегемотов-то таскаешь? А он не верил, что у нас рыбы уже поймано больше. Смотрел на за что, сверху. Ну, Матышко. смотри, Матышко. он весь с впечатлениями. Так, ёп, только... Камера пишет, нет? У тебя, да, 8.22. Скажи, Ой. стоп, и потом новый сюжет. Так, всей толпой нету на тройке. GoPro, стоп, иди. А я кину,